Лаборатория гипноза представляет Авторский исследовательский проект, раскрывающий сакральные знания Уникальные методики и учения, ведущие к свету, пробуждению и осознанности личности Отвязка от темных энергоканалов и низковибрационных воздействий Смотрим, слушаем осознаем. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня вас ждет интересный сеанс по изгнанию дьявола из женщины. Это чистый экзорцизм и, к счастью, нам не часто попадаются такие работы. Но прежде чем вы посмотрите этот сеанс, я хочу немножко поговорить вообще о проведении сеансов нами, потому что как показывает опыт, многие люди даже не представляют, как общаться со своим высшим «Я». Им представляется их ангел-хранитель в виде такого джина из «Тысячи одной ночи», который должен безропотно выполнять все их пожелания и наполнять жизнь просто ништяками. А сам ему для этого не нужно палец о палец ударить и никаких трудов прикладывать лично они хотят. И поэтому мне приходится кое-что вам объяснить. И рассказать вам, как мы проводим работу с личными проблемами людей. В 99% случаев для того, чтобы поработать над проблемой человека, нам совсем не нужно его личное присутствие. Работа идет по фантому и энергетическому полю человека. А для того, чтобы понять причины бед, и тех проблем, которые обрушились на этого человека, мы приглашаем на разговор его высших наставников. И именно правильно заданные вопросы и полученные ответы помогают человеку понять, откуда это началось, что явилось причиной, что сам человек сделал не так, и что породило весь этот отвал проблем. Или причиной этого явления является кто-то другой, который своим воздействием, намеренным или случайным проклятием с глазом нанес удар по энергетике человека настолько сильный, что запустил эти разрушительные процессы, а они потом уже сами начали раскручиваться как снежный ком, потому что мало того, что пробито энергетическое поле человека и начинает утекать из него энергия, этот энергетический кокон становится больной, рваной. Так в эти пробои еще устремляются вирусы. Те самые низкочастотные присадки, для которых наша энергетика является всего лишь пищей. То есть мы для них не враги, они просто питаются нашей энергией. И тут уж они сами не дают человеку жить, провоцируя на постоянный упадок сил, депрессию, негатив и разрушая его жизнь во всех сферах. И уже в этой ситуации, насколько я могу судить по себе, человеку самому не найти выход. Ему просто не дают это сделать, отравляя его энергетику. И чтобы понять, какие методы нужно применить для восстановления здоровой энергетики человека, приходится обращаться к его высшим наставникам, высшему Я или ангелам-хранителям. И тут важно понять. Выше я, но не нянька, а мы не щенки, чтобы тыкать нас носом в то, что мы сами натворили. Человек должен сам, только сам нести ответственность за свою жизнь и осознавать, что именно у него не так. И задать правильные вопросы, почему так получилось, чтобы получить урок и понять, как ему из этого выбираться, какими методами и путями. Потому что большинство почему-то считает, что вот мы поработали с энергетикой, рассказали ему о его проблемах, и все. И жизнь у него просто стала райской. Да, мы помогаем человеку начать жить лучше, но продолжить это он должен сам. Как раз-таки в соответствии с теми рекомендациями, которые дало ему его высшее я. И те вопросы, с которыми вы приходите к своим высшим наставникам, должны быть не общими, вроде как, почему у меня все так хреново в этой жизни, или как мне жить счастливо, а конкретно по вашим проблемам. Именно поэтому ваши вопросы так важны. А важны они и тем, что ответы на ваши вопросы, полученные вами, помогли бы вам понять суть каждой вашей проблемы и осознать, почему она у вас появилась и как из нее выйти. И нужно это делать не только, чтобы правильно выйти из ситуации, а главное, чтобы больше никогда в нее не попадать. И это является как раз таки основой нашей работы. Мы не волшебники, мы не решаем ваших проблем. Мы лишь помогаем вам от них избавиться, вам самим. Прошу это понять. Я знаю, что многие наши коллеги дают при обращении к ним. Шаблоны вопросов. И некоторые на это ведутся, так как это им дает возможность снять с себя полную ответственность за эту серьезную работу. Но вы же человек, а не шаблон. И у каждого. У каждого из вас своя жизнь. Свои нешаблонные радости. И свои нешаблонные беды. И как результат такой работы в кавычках. Это такие же шаблонные ответы, которые ничего не изменят в вашей жизни. Это то, зачем вы обратились к вашему высшему я? Не думаю. А потом вы сами удивляетесь, что ничего не получили от такого сеанса. И вот еще раз, распространенная ошибка. У меня вопросов нет, пишут некоторые. Вы там поработаете с энергетикой, мне станет легче жить, и все. А больше мне ничего не надо. Ну мы поработаем, жить действительно станет легче, вот только вопрос надолго ли, человек не понял и не стремится понять своих ошибок, поэтому легко их повторит, и есть очень большая вероятность, что он снова окажется в той же самой ситуации и быстро вернется к тому, с чем он к нам пришел. Честно говоря, мы отказываемся от такой работы, в отличие от наших коллег, потому что это Затрачены в пустой энергии силы и деньги человека. И работать по шаблонным вопросам – это совершенно не выход. Но, повторюсь, общие вопросы без осознания человеком собственных бед – тоже не выход. На вопрос «в чем мои беды и почему я так несчастлива» вы рискуете получить двухчасовой рассказ о ваших бедах, которые ничего не дадут вам для понимания. Или не получите ответа вообще. Зависите от характера ваших ангелов-хранителей, потому что они тоже бывают очень разные, иногда очень строгие и лаконично отвечают. А иногда, особенно у женщин, встречаются такие болтливые, что просто не заткнуть. Сидишь так и слушаешь, думаешь, когда же он закончит говорить. То есть еще раз повторю. Чтобы вы поняли, вопросы к вашему Высшему Я – это очень важно. И они не терпят шаблонов. Эти вопросы должны изменить вас. Помочь вам понять, как вам измениться. Энергетику вашу мы вылечим. И поставим защиту. И жить вам после этого станет легче. А вот чтобы жить легче и дальше, и воспользоваться этим шансом на улучшение своей жизни, меняться придется уже вам. И меняться, и работать над собой, и выполнять те советы, и пожелания, и указания, что дали вам ваши высшие наставники. Поэтому уж извините за занудство. Повторюсь, что ваш ангел-хранитель заботится о вашей душе и приставлен к вам для того, чтобы помочь вам быть счастливым. Если вы не видите этих знаков, которые он вам подает, то задайте ему вопросы. Правильные вопросы. И он в первую очередь приветствует, конечно, вопросы, которые касаются духовности, роста, гармонии души. Потому что для него ваше тело – это вторично. И ответы, которые позволят вам понять, где вы, ну скажем так, накосячили такое емкое слово. И что вам нужно изменить в себе, чтобы ваша душа выполнила свою задачу на этой земле. Ту задачу ради которой она пришла в этот мир а за меркантильные вопросы от вас даже мы можем получить ответ неприятный для нас прямо скажем некоторые задают вопрос вроде в какой банк мне положить сбережения под максимальный процент или была такая дама которая на вопрос зачем ей нужно общение с ангелом хранителем выдала я забыла пин-код от моей карты пусть он скажет я даже затрудняюсь комментировать такие вопросы. Все, что я сказал выше, относится к работе с вами дистанционно. Именно так. И только так мы работали с теми, кто к нам обращался до Нового года. А точнее, до нашей поездки в Тибет. Именно там, на Тибете, мы получили новые возможности. И о них я вам сейчас немножко расскажу. Вот раньше при разговоре про личный сеанс я зачастую слышал удивленный вопрос. Разве вы меня не будете вводить в гипноз? Чтобы я сам там пошуровал, пообщался и поработал. И приходилось объяснять человеку, что вас никто вводить в транс не будет. Ни по скайпу, ни лично. По той простой причине, что это бесполезно. Потому что вы... Даже попав туда, не имеете понятия ни куда там пойти, ни как там работать, ни с кем общаться, а с кем общаться нельзя, что не менее важно. Тем более вы понятия не имеете, как подняться вверх, в высший астрал, и будете пытаться работать на своем уровне, где нет и в помине высших сил и высших наставников. Зато наверняка есть представители того низкого уровня астрала, которые наверняка захотят пообщаться с вами поближе, а за одним подпитаться вашей энергией. И вы на таком сеансе ничего не прививите, потеряете массу энергии и получите, возможно, еще и большие проблемы, чем у вас были. Зато работать в астрале умеют наши специалисты. Гипнолог, контактер. Именно они, по вашим данным, что вы дадите им, найдут ваше высшее я, Зададут ваши и свои вопросы о том, почему возникла проблема, как ее решить и передадут вам ответы. Чтобы вы поняли, как опять не попасть в ту же самую ситуацию. Потом они подключатся к вашему энергетическому полю, просканируют и уберут все присадки, последствия ударов, сглазов, проклятий и поставят защиту. И прокачают вашу систему по нашей эксклюзивной, полученной на Тибете, методики прокачки и все это осталось в силе при дистанционной работе но теперь же мы обрели понимание и умение а главная возможность в личном сеансе то есть не через интернет поднять человека на наших вибрациях к его высшему я и дать ему возможность уже самому а не через слипера пообщаться со своим высшим я и задать вопросы и решить проблему, причем не только свои, но и своих близких, друзей, бабушек, дедушек и даже личных собачек, что конечно шутка, и если наша дистанционная работа занимала минут 40-60, то такой сеанс длится уже несколько часов, наш личный рекорд пока 4 часа. Четыре часа мы держали человека в высшем астрале, пополняли его энергию и прокачивали его. И держали на собственной энергетике и на собственных вибрациях. И вот тут я предвижу вопрос от тех, кто проходил у нас обучение. А что, так можно было? Зачем же мы потратили шесть дней, если можно было вот так вот взять, в сеансе подняться с вами, вместе и получить те же самые ответы, что мы получали на обучении. Вопрос, конечно, резонный, и сейчас я на него отвечу, применив такую метафору. Вот мы сейчас здесь, на земле, и нам нужно получить ответы от того, кто находится наверху. Вы сами летать не умеете и подняться до него не можете. И есть три возможности это сделать. Первая возможность попросить того, кто умеет летать. А это мы. Подняться наверх, задать вопросы, которым вы нас предварительно снабдите. И это дистанционная работа с проблемами человека. Она дает очень хорошие результаты. И с отзывами о такой работе вы можете ознакомиться по ссылке ниже. Я там дам ссылку на наши отзывы. Есть второй вариант. Вы просите нас взять и поднять вас наверх, чтобы вы могли сами поговорить и задать уже не оговоренные вопросы, а именно побеседовать на темы, которые к вам пришли уже там наверху. И расспросить ваше Высшее Я с пристрастием не только о себе, но и о детях, родителях, всей родне, то есть поболтать от души. А мы все это время держим вас на своем энергетическом горбу. Кормим вас своей энергией с ложечки, чтобы вам-то было тепло и комфортно. А после мы опускаем вас на бренную землю с массой ответов, впечатлений. Но, и что тут важно понять, сами вы подняться туда без нас не сможете. И вы представляете при этом, сколько энергии затратим мы. И это не может быть массовой практикой. Но такие сеансы мы можем проводить лично в тех городах, где мы бываем, где бывает вся наша команда. И повторюсь, это уже личная работа. Как раз это и будет называться личным сеансом в будущем. И третий. Самый сложный, но и самый эффективный способ. Это то, что происходит на обучении. Когда за шесть дней мы уже помогаем вам, и именно вам, Отрастить ваши крылья, отвяжем от вас от всего темного, что не дает вам взлететь, и научим именно вас летать. И вы уже сами, хоть и на первых порах вместе с нами, взлетите к Высшему Я и будете общаться с ним. При этом вы получите возможность делать это всегда и далее, без нас, без нашей поддержки. То есть вы получите способность решать свои проблемы, свои и своих близких уже без нас самостоятельно и это круто на самом деле вообще когда человек получает этот опыт он даже внешне настолько меняется что зачастую трудно узнать особенно если перед этим произошла его отвязка от темных сил и на этом как раз я остановлюсь чуть подробнее к нам на обучение попадает к счастью немного людей, которые имеют сильные привязки к темному астралу. Человек когда-либо заказывал, либо сам принимал участие в темных оккультных обрядах, иногда даже не осознавая полностью, что он делает. Или направленно занимался темной магией, но потом пришло понимание, что куда-то залез. Да и по здоровью получил удар, и вот его высшее Я приводит его к нам. Причем человек этот скрывает и на наши вопросы говорит, нет, ничего такого не было в моей жизни, ну и зря. Мы бы хоть подготовились тогда перед личным сеансом и отвязкой. Потому что правда она при отвязке все равно выйдет наружу. И мы столкнемся зачастую с тем, что приходится реально изгонять из человека дьявола. И это очень страшно, поверьте. Поэтому лучше быть к этому заранее готовым. Потому что когда женщина, которая еле пришла к нам в состоянии полного развала организма, выглядевшая старушкой, вдруг начинает орать низким мужским голосом на весь дом, сыпать проклятиями, ее трясет и выгибает так, что не удержать втроем, а еще часто под кожей видно перемещение сущности, вроде ящера, прямо приступают такие вот полосочки. Поверьте, что это страшно. Последняя наша группа в Алматы это подтвердит. Когда нашло изгнание дьявола из одной из женщин, они, наверное, жутко испугались. И их можно понять. Я вам покажу короткий фрагмент изгнания, который в реальности занял очень длительное время. И, вы, я не смогу вам показать все изменения этой женщины, потому что она этого не захотела. Ну, и, наверное, ее тоже можно понять. Но все, все присутствующие заметили, как она изменилась. Как прямо засветилась вся сама изнутри. Как помолодела просто на глазах за несколько часов. К нам пришла такая полуразвалившая старушка, а уходила молодая, пышущая энергия женщина с офигенной улыбкой. Эту улыбку я вам все же покажу закрыв остальное лицо. Думаю, вместе с нами ощутите те изменения, которые с ней произошли. Ну и во втором видео этого ролика мы дадим вам небольшие фрагменты из двухчасового личного сеанса уже с другой женщиной. Именно по той самой методике, что я вам писал. К сожалению, большинство интересных моментов я показать вам не смогу. Из-за личного характера даваемой там информации. И также из-за из эксклюзивных методов нашей работы, которые мы тоже не можем и не имеем права придавать огласки. Надеюсь, то, что вы увидите, будет для вас интересно. По той же методике мы работали в личном сеансе с женщиной в другом нашем видео. Ссылку на которую вы можете увидеть. Так, вот здесь вот вверху. Надеюсь, у меня получилось объяснить вам разницу между дистанционным и личным сеансом и обучением. А также, какие вопросы и проблемы решают ваши высшие наставники. Желаю вам осознанного просмотра. Вопросы, которые у вас наверняка появятся при просмотре этого видео, пишите внизу в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе наших новых работ и медитаций. Если вы считаете, что эта информация может быть полезной и другим, ставьте лайки под этим видео. Кстати, сейчас я готовлю отчет об обучении в городе Алматы в Казахстан, которое прошло в условиях жуткого стресса и карантина, и расскажу, как нас в закрытый карантином Казахстан завели и вывели наши высшие наставники. И в следующее за этим отчетом видео. Мы поговорим с вами о том, что такое внутренний ребенок. Тема эта очень интересная, уверяю вас. А теперь постарайтесь не испугаться. Сердце приходит в спокойный ритм, бьется ровно и ритмично, ровно и ритмично бьется сердце. Молодец, умница, вдох, еще раз вдох, меня слушаем. Выравниваем дыхание, приходим в норму, Под вот лопатки горят. Лопатки горят. Что под лопатками? Ох, горят под лопатки. Женя. Начинаем наполнение. Один, два, три, пошло. Почему наполнение ощущения? Есть? Да, чуть -чуть. На вдох, работай, работай. Выдох, негатив выходит. Я хоть опять в тело вернулся, ментально вот стоял. Скажи мне, где ангельская энергия? Ангел-хранитель, вы здесь? <связывая> Мне сюда говори первое, что пришло в голову. Ангел-хранитель здесь? Высоко. Я могу говорить? <связывая> да. Добрый вечер, меня зовут Оксана. <связывая> Добрый. Большое спасибо, что вы с нами сейчас разговариваете. Скажите, пожалуйста, техника отвязки <связывая> <связывая> подходит лично ей? тяжело. Тяжело? Повторить нужно? Да. Сколько раз? Семь. Семь раз. А завтра каждых два-полтора часа, если проводить, подойдет ей? Или это очень много за один раз? Сразу Хорошо, что вытаскивать? Магическое влияние. Кем нанесено, когда и что, что, что происходило? Скажите нам, пожалуйста. Я правильно понимаю, ее нужно наполнить энергией, зачистить от негативных э, темных сил, снять магическое влияние и сделать защиту. Темно-синяя энергия в качестве защиты подойдет. Фиолетовая. Фиолетовая защита. Она боится? Она боится? Она боится? Почему она боится? Кого? Страхи. Угу. страхи. Страхи детства, страхи приобретенные по рождению, до рождения. Какие страхи? Вы мне даете разрешение работать? Глаз я могу? Он в я уберу глаз, и она будет на свету. Я правильно понимаю? Не вкрутись, стоит надо Вы можете добавить света? Темноту можете убрать? Могу и спросить вашей помощи? Пытаюсь, Архангела Михаила можно призвать на помощь? Да, я не справляюсь с Совете. Призывай энергию Архангела Михаила. Архангела Михаил, пожалуйста, приди, помоги мне. Спаси меня. Спасите меня. Сидите, пожалуйста, пожалуйста, не оставьте меня там, не хочу, хочу Кто стоит твоей повернись за спиной кто стал стоит четко принимаешь мысли формы, передаешь мне за спиной повернись полностью, развернись, абсолютно сделай разворот на назад. Вначале красивый молодой, в да. красном плаще, а потом, э, потом пожилой э, Николай Огурников. Здравствуй, Николай Огурников. Здравствуйте. Спасибо за помощь. Тебя призываю Каждый день молю тебя. Здравствуй, здравствуй. Здравствуй, я слышу тебя. Она тоже темно повращалась. Ей рана Архангела призывать мне помощь. Давайте я попытаюсь. Помоги, пожалуйста. Если не получится, позовете. Хорошо, вкусно. Поведоносец пришел. Свеча стоит. На Попросите его рассечь все влияния магические, а только он может копьем. Копьем своим воздействовать на нее. Как глубоко работать. Разрешим работать. Разреши. Хорошо. Светлая была душа, ой какая светлая, ой какая. Мучил, ой как они все кушают, кушают, ой какая она светленькая. Заступитесь за душу и помощи вашей просим. Как вы заметили, девушка отвечает при наличии очень сильных шумов. Это произошло потому что девушка отвечала очень-очень тихо, и пришлось усиливать ее голос, чтобы вы хоть что-то услышали и разобрали. Но одновременно усилились и шумы. Можем говорить. Пять. Тихонечко шевелись, шевели пальчиками. Делай глубокий вдох. Глубокий. Еще один. Молодец. Молодец. Умничка. Шевели пальчиками, шевели. С приездом. Ну что, будем жить? С днем рождения. Спасибо. А вот и палочка весь. Откройте. Ты сейчас синхронизируешься и будешь увереннее себя чувствовать. Потихоньку процесс Понимаешь? запущен. И если это твой подарочек, ну как бы это тебе твои ангелы хотят что-то оставить, ты всегда можешь вернуться и взять. Хорошо. Просто сейчас ты уже очень уставшая. Нет, все, все сделано на данный момент. Достаточно. Сделано, конечно. Ничего больше нельзя добавлять. А вот и улыбка, с которой эта девушка уезжала от нас. Счастливая, изменившийся, Ты совершенно другой человек Скажу честно То, что произошло в начале этого видео Мы предвидеть не могли Потому что девушка Ничего не сказала нам О своем темном опыте И скрыл этот момент Который привел к такой отвязке Дело в том, что мы начали отвязку Которая обычно предшествует Тому моменту Когда мы поднимаем человека К его высшему Я и эту отвязку мы обычно не снимаем, а снимаем только ответы на вопросы и само общение человека с его Высшим Я. И вот эта отвязка привела к такому результату, которого мы никак не ожидали. Но тем не менее, для девушки все закончится благополучно. И дальше девушка уже без этих темных присадок смогла летать и общаться с своим Высшим Я. И еще я вынужден перед вами извиниться за то, что вел вас в некоторые заблуждения. Дело в том, что свое вступительное слово я записал до того, как начал монтировать это видео. И оказалось, что второе видео тоже с экзорцизмом, даже в урезанном мной варианте, заняло практически час. Делать этот ролик на два часа я не увидел смысла. Поэтому видео по второму... Сеансу экзорцизма и по личному сеансу С этой женщиной Я опубликую отдельно во второй части Послезавтра Приглашаю вас к просмотру Спасибо за понимание